Не я анонсировал, в принципе, Значит, на самом деле тут э, надо просто не, э, не переоценивать значение разных мероприятий. Просто идет процесс на самом деле, поиска наиболее эффективных форм взаимодействия разных групп российской оппозиции, которые оказались в эмиграции. А мероприятие, которое будет в конце апреля, организуется э, организует под эгидой Михаила Ходорковского, это один из, один из этапов важных этапов для того, чтобы люди начали... Как бы а, ну, а, а, кооперироваться и а, нашли возможность а, договориться на общей платформе и оставить там многие разногласия, второстепенные сегодня в условиях идущей войны, как оставить их на будущее. А, в принципе, процесс уже этот идет, на самом деле. А, просто берлинское мероприятие а, вовлечет гораздо больше людей и в какой-то мере это подготовка к той встрече, которую готовят европейцы. Потому что после исключения России из Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, было также принято решение о начале контактов с российским гражданским обществом, с российской оппозицией. Но встал вопрос, а с кем разговаривать, потому что в отличие от Беларуси, где все-таки есть... Конкретный представитель Светлана вот, вот, Тихановской и ее команды, имеющий четкую легитимность, избиратель, в России есть разбродное шатание. Вот. А поэтому мы постепенно налаживаем это взаимодействие. Состоялось вот, буквально несколько дней назад, 20 марта, в Париже, встреча группы, нашей группы с руководством ПАСЭ на которой присутствовал президент ПАСЕ и генеральный секретарь организации, и, и представители пяти ведущих фракций. Вот. Ну, с нашей стороны были Ходорковский, Гуриев, два Гудкова, отец и сын Евгения Коромуза. Это был такой тоже вот как бы, шаг к, к формированию постоянно действующей группы взаимодействия. На самом деле этот вопрос даже не связан не столько с Западом, сколько с войной, потому что сегодня многие разногласия, которые существовали раньше, они отошли на второй план. Ну, я не хочу как бы, говорить о том, что мы были исторически правы в этом споре с а, теми, кто надеялся добиться каких-то перемен в России и тем самым а, а, соглашался с многими а, незаконными действиями путинского правительства, как скажем, аннексии Крыма. Вот, во имя каких-то высших целей допускали то, что там, скажем, группа Навального или другие оппозиционные группы за право функционировать внутри, внутри российской политической системы, пусть даже в очень усеченном формате, готовы были смириться с, с многочисленными преступлениями путинского режима. Как внутри страны, так и за рубежом. На сегодняшний день тема закрылась ровно потому, что я, мне неизвестно, какие серьезные политические группы в российской эмиграции готовы сегодня оспаривать вопрос о принадлежности Крыма. Кстати, довольно интересный момент, что скажем, выговорить за пять секунд война преступной режиме легитимной Крым украинский многие не смогут, но при этом скажут, что готовы. А, признать украинский сервенитет в границе 1991 года. Вот, как вот какой-то интересный психологический такой вот здесь сдвиг, то есть вроде бы все признается. А но но... Ну, на самом деле, эти 15 пунктов это просто э, довольно, на мой взгляд, неудачное переложение, литературное, нашей статьи с Ходорковским Foreign Affairs потому что мы об этом все писали. А Навальный политик, вот, как бы, и он просто признал, что жизнь поменялась. исторически на самом деле сегодня невозможно быть российской оппозицией в условиях, когда почти все находятся в эмиграции, а те, кто не убраться, все в тюрьме и отказываться признавать реалии международные, в число которых входит и украинский суверенитет в границах 1991 года. Ну, Во-первых, Голливуд это не Запад, на самом деле. Все-таки надо понимать, что Голливуд это Голливуд, как бы, а Запад все-таки понятие гораздо более широкое. Значит, говоря о фильме «Навальный», то я как бы, даже не комментируя фактуру фильма. Надо понимать, что Голливуд реагирует на личные истории. На самом деле, надо понимать, что личная история это довольно сильный фактор такой раздражитель, позитивный раздражитель. И есть личная история, и нельзя отрицать, что Навальный проявил и личное мужество, когда решил вернуться, ну, понимая, скорее, я надеюсь, понимая, чем это грозит ему. А, но с другой стороны, и я об этом в своем твиттере написал сразу же, а, конечно, организаторы «Оскара» повели себя по меньшей мере странно, а, скажем, как минимум неэтично политически, второй раз отказав президенту Зеленскому выступить там. Да. А, мне показалось так же странным, что Юлия Навальна ничего не сказала, даже не про войну в Украине, а про других политических заключенных в России. На самом деле их сегодня сотня, может быть, тысячи и, скажем, многие из них находятся даже в более плачевом состоянии, чем, чем, чем Алексей Навальный, скажем, есть серьезное опасение по поводу здоровья Володи а, Карамрузы. Невозможно критиковать голливудских а, а, а, организаторов а, за выдачу премии фильму «Человек, который находится в тюрьме», является одним из самых известных политзаключенных в мире сегодня. Но можно и нужно указать на то, что они а, а, своей, а, своей позиции в отношении а, а, Украины а, ну, а, по существу тоже сделали политическое заявление. И, на мой взгляд, это просто указывает на, на определенные разброты шатания, которые, которые по-прежнему существуют сегодня в западном мире, но никоим образом это не означает того, что Запад, коллективный Запад делает конкретную ставку на, на группу Навального, ровно потому, что сегодня многие в Европе понимают, что будущее России все-таки связано с, с попыткой трансформации нашей страны. В, в национальное государство, то есть должен произойти отказ от имперской традиции. Навальный только сейчас начал говорить о том, если опять посмотреть на, на, на, на эволюцию его взглядов, ну, по тем письмам, которые мы получаем из тюрьмы, о том, что Россия должна стать парламентской республикой и в принципе готов как бы, рассматривать вопрос как бы отказа от, от, от этой имперской традиции. Но в отличие от очень четкой позиции зафиксированной в книге Ходорковского «Как убить дракона» и в нашей статье с ним, и во всех декларациях Российского Комитета действий, где четко указано, что переход от империи к национальному государству – это единственный шанс сохранить вообще страну в каком-то виде. Навальный пока все-таки, скажем, достаточно, ну, скажем так, подвижен в своих взглядах. А, значит, сразу. Что касается Ельцина, Ельцин не говорил про суверенитет как государственный, он говорил про права внутри России, значит, будем забывать. как бы Ельц, Ельцин все-таки не хотел распада Российской империи в границах Российской Федерации. В принципе, в 1991 году а процесс распада империи мог принять необратимый характер. К сожалению, это не случилось. Война в Чечне и, а, и а, м, м, м, фактически зажим Татарстана, который в 1992 году реально готов был выходить из состава России, все это привело, привело к тому, что имперская модель управления сохранилась. Теперь, что касается нашего как бы взаим, взаимодействия с Михаилом Ходорковским, да, действительно, моя позиция более радикальная, да. но а, давайте уточним. Ходоровский говорит не о том, что должно, а желательно. На самом деле, в рассуждении Хатарковского есть определенная логика. Я ее принимаю, когда он говорит о том, что тотальный распад России может привести к созданию многочисленных недемократических государств, и в каких-то из них будет ядерное оружие. Это плохая история. Я исхожу из того, что если сохранение России в нынешних границах желательно, но невозможно, то надо просто искать как бы, вот форму компромисса. И с моей точки зрения, как бы, надо ставить... Задачи, которые мы. А у меня нет никаких проблем с выходом Татарстана, Башкортостана, Чечни и каких-то других территорий из состава России, потому что будущее России, и здесь Росхранения Ходорковского меня нету, это переформатирование на самом деле вот этого имперского государства в, в такую свободную федерацию, конфедерацию с парламентской республикой. А это процесс довольно тяжелый, более того, нет гарантии, что он осуществится а другое дело, что выхода никакого иного не существует. Обсуждать наш план с Ходорковским, который мы предложили, который мы постоянно как бы дополняем деталями, а с позиции это не получится, потому что вы слишком наивны, вы не учитываете исторического опыта. Да, все правильно, наивны, не учитываем исторического опыта, но это план не хороший, не плохой, просто единственный, просто никакого другого не существует. Все остальное это, это просто плыть по течению и допустить, что как бы этот процесс, он может просто тотально выйти из-под контроля, что на самом деле многим невыгодно и, кстати, вот. Допустить, что этот процесс пойдет на самотек, это на самом деле подыграть тем страхам в, в, в западной, в первую очередь американской элите, что победа Украины может привести к таким последствиям. То есть на самом деле, чем меньше страхов будет у американцев по поводу того, что распад России примет необратимый характер, тем быстрее Украина будет получать то оружие, которое необходимо. И, в принципе, наша статья Foreign Affairs была адресована именно американскому истеблишменту, что не надо этого бояться, есть варианты при скорейшей победе Украины, что самого худшего не произойдет. Не будет там 34 государств, там с, бог знает с, с каким количеством ядерного оружия, и почти наверняка большинство из них будет носить явно, скажем так, недемократический характер. Ну, плюс еще американские страхи, это то, что большая часть этих территорий отойдет под, под, под, под протекторат Китая, uh -huh. это риск усиления Китая. То есть ну, надо просто реагировать на, на, на те страхи, э, которые в, обоснованно высказывают наши союзники, украинские союзники, опять в первую очередь Соединенные Штаты. И поэтому здесь искать принципиальных разногласий между моей Ходорковского не стоит, потому что на самом деле это разница в, в, в, в, может быть даже в форме подачи информации, потому что принципиального разногласия по поводу а, а будущего России как, а, как национального государства, в котором как в Украине, Национальный фактор перебьет этнический, Украина прошла этот путь. Это государство, в котором есть украинцы, неважно, они этнические русские, украинцы, евреи, крымские татары. В России этого не произошло. На самом деле, я еще писал в 2006 году статью «Русская политическая нация», в которой я призывал к такому переходу, за что был жестко атакован, в первую очередь, либералами, кстати. Ну, в принципе, надо сказать, что на это есть основания. На самом деле, я думаю, что это просто внутреннее, это, ну, знаете, такое имперство, такое снобистское имперство. То есть, если да, вам сказать, что они... Да да да да, да. Да, да, да, да, да. Кстати, этим отличался от них Боря Немцов, в принципе. Да. Боря отличался. Борю убили, кстати. Заметьте, что убили Борю. Ровно потому, что, на самом деле, российская власть, и в этом, на самом деле, может быть, секрет жизнеспособности путинского режима, она была достаточно разборчива в... Деление оппозиции. Да, конечно, всех перессорить. Тем не менее, они четко понимали, откуда исходит угроза. А мы сразу были под огнем. Вот все попытки создания коалиции, вот там, другая Россия, вот все, что мы создавали, они жестко пресекались, вот, потому что угроза объединения разных политических сил под простой идеей, свободные выборы, передача власти как бы, мирным путем, она воспринималась властью как угроза. А все остальное, ну, пожалуйста, пусть функционирует функционируют, все эти яблоки пусть функционируют. Умное голосование Навального, с моей точки зрения, просто помогало легитимизировать режим, который уже совершил преступление на международной арене в, в Крыму и. И, и, и, и, в, и в Сирии, но ну, на самом деле, опять, вот это наш спор, бесконечный спор на протяжении последних 15 лет, который ввел я и мои сторонники с российской либеральной общественностью, о том, что любое участие в фиктивных процедурах, на самом деле, помогает легитимизации режима. Ну, сейчас просто как бы, ну что, можно тыкать их там мордой в эту грязь и говорить, что вы были неправы, ну, мне кажется, что мы сейчас просто этот момент уже перешли, как бы, ну, да, они, они, на самом деле, начали смиряться с тем, что это все уже как бы. Вот этот, это имперство на самом деле осталось в прошлом. Уже смешно сейчас говорить про какой-то там москово-центричный москово снобизм в условиях, когда совершенно очевидно, что Украина стала лидером свободного мира, а Зеленский сегодня стал как говорится, там, кумиром там, всех свободомыслящих людей на планете. А, ну, я не могу сказать, что я могу точно описать вам все остановки на этой дорожной карте. Я могу сказать точно чего делать нельзя. Никаких выборов в России в ближайшей исторической перспективе не будет, ровно потому, что выборы проходят в стране, в которой существует некоторый набор правил, устоявшиеся, существует уже договоренность как бы, о функционировании демократических институтов, это все на самом деле требует процесса, вот выборы проходят, вот, скажем, если мы возьмем, скажем, там, Соединенные Штаты. Вот, то все-таки а, а, сначала надо было там всем собраться, там, уже после победы в войне за независимость, это все-таки заняло несколько лет процесс, написания конституции, когда вот эти штаты собирались, они это обсуждали, и только потом, и тоже там были не выборы, а фактически там Вашингтона, потому что понятно было, кто будет, кто будет лидером. Этот и, и процесс формирования вообще всего этого политического поля занял довольно, довольно много времени. По существу американская демократия начинается в 1800 году, когда Джон Адамс проиграв выборы уходит. Вот очень важный момент: смена власти мирным путем. В Украине это случилось в 1994 году. Очень важный момент на самом деле. И это принципиальное различие в пути Украины и России. Кравчук, проигравший выбор, уходит, а Ельцин в этом же году, имея крайне сомнительные перспективы переизбрания, там 3% рейтинг, начинает войну в Чечне. Вот на самом деле, вот, вот в 1994 году российская власть принимает решение, что надо держаться любой ценой, пока за верхний пост, а потом все это, все это идет так вниз, знаете, как по, по, по, по, по вертикали вниз. Если, если у вас фактически наверху нет выборов, то рано или поздно это приходит в каждом муниципалитете. Теперь, что касается будущего, значит, здесь вот у нас есть тоже разногласия, вот сегодня, скажем, на, на, на панели, на которой мы были, Альфред Кох сказал, ну хорошо, победила Украина, вышла на границу 91 года, война не кончилась. Я категорически с этим не согласен, потому что война на самом деле к этому моменту закончится ровно потому, что Выход украинских войск на границу 1991 года он же не, не, не по мгновению волшебной оболочки происходит, не то, что там в одну секунду вышли. Это процесс будет. И по мере продвижения украинских войск к Севастополю а, а, а, будет меняться общественное мнение в России. Но это совершенно очевидно, потому что Крым — вот это, вот это сакральный миф путинский. Вот нет, Мифа крымского нет Путина, вообще любая диктатура базируется на, на мифологии, Крым это основа путинской мифологии после 2014 года. Поэтому продвижение ВСУ вглубь Крымского перешейка и наступление там на, на востоке, это иная политическая ситуация в России. Потом война закончилась, в Россию вернулись разбитые а, а, части а, российской армии, а, плюс куча беженцев несколько сот тысяч вооруженных, озлобленных людей. И здесь важный вопрос, готов Запад держать санкции, пока не будут выполнены два следующих условия украинской победы. Первое — это освобождение всех территорий, как у нас написано в нашей декларации. Второе — репарации. Третье, и очень важное — военные преступники. Выдача военных преступников. Если Запад готов держать санкции, пока не выполнены два по, по, требования 2 и 3, а, то это означает, что в России невозможно формирование устойчивого правительства, Который не может снять санкции. А любое правительство постпутинское, которое будет включать в себя путинское окружение, неизбежно столкнется с проблемой военных преступников, потому что большинство из них проходит по этой категории. А, мне кажется, это на самом деле это, он бы по здоровью пожелал. Не будет. Си Цзиньпинь сейчас рассматривает Россию как потенциальный источник а, а, а, а, китайской экспансии. А, он, его идеальная в реальности Цзиньпине — это бесконечное продолжение войны, которая истощает Россию, истощает Украину и западный мир и создает колоссальные просто благоприятные предпосылки для китайской экспансии. Опять, давайте, вот, вот, вот вещи, которые я знаю точно. Путину власти война продолжается. Независимо ни о чем, он Будет ее продолжать до последнего патрона, который у него будет, ровно потому, что его власть — это война. Это вот просто знак равенства стоит. Он перешел уже все границы, когда прекращение войны, ну, если только это не, его, не сокрушительная победа его. Это поражение. То есть он не может прекращать войну. Поэтому война будет продолжаться. Вот сколько он может вот воевать, сколько будет снарядов, сколько ему даст Си Дзимпинь, он будет продолжать войну. Си Дзимпинь рассматривает ситуацию как идеальную, потому что война приводит к истощению России, в том числе и, и, и людскому истощению. Потому что воюют же сегодня на Украинском фронте в основном не жители больших городов, а жители глубинки. В первую очередь, Дальнего Востока Восточной Сибири. Там уже существовал давно дисбаланс мужчин и женщин. Он сейчас резко увеличивается, что открывает для Китая невероятные возможности просто пр прямой экспансии, просто поглощения, такого, медленного переваривания этих огромных провинций. И опять, ну давайте с вами на Россию Ему нужен, китайская экономика не в очень хорошем состоянии сейчас, ему нужен большой внешнеполитический успех. А, с одной стороны, конечно, Тайвань, это главная цель, они провозгласили. Тайвань вооружен до зубов. Это военная операция, и более того, американские авианосцы могут поступить в войну. На севере территории, которые уже пустуют, а дальше вообще там просто бери не хочу. Поэтому совершенно очевидно, что он приехал в Москву просто, ну как вот я, у меня в Твиттере был популярный был, что китайский император приехал к, к приехал к наместнику Путину, Путину губернатору северной китайской провинции. Не может. Америка на ну, такие, ну, такие обмены не идет. Дело в том, что Тайвань еще не будем забывать. Это крупнейший производитель а, а, а, процессов, процессоров. Ну, так что, поэтому, я думаю, такого обмена нет. Он, Син Цзиньпинь видит для себя разнообразные перспективы там, на северном направлении. Ну, что? Все китайские правители, смотря о, на этот ну, да, да, период. Ну да, кроме того, не будем забывать, что карта, на которой Китай зафиксировал свои требования к России территориально на полтора миллиона квадратных километров, на полтора миллиона, она просто была недавно опубликована на китайских сайтах официальных. То есть просто это все территории, там, Владивосток, благовещенность, все это китайские названия, все это, все это уже есть, в принципе. И надо сказать, что не случайно там уже там, в российских государственных структурах уже курсы китайского языка предлагают. То есть на самом деле, часть на путинской элиты уже начинает смотреть в ту сторону. Но вот здесь как раз, мне кажется, возможность для благоприятного сценария, потому что совершенно очевидно, что украинская победа создает ситуацию, в которой российское общество, которое на самом деле будет в шоке тотальном. Империя, империя закончилась, то есть у нас выбор или приползти на коленях в Европу, пытаться получить возможность вернуться, выплатить репарации, отдав военных преступников, там, пройдя путь покаяния, все. или стать китайской провинцией. А вот здесь, мне кажется, большинство российского населения, оно все-таки… Не хочет в Азию. Нет, в Азию не хочет. Дело в том, европейское, на самом деле. Как я говорю, сердцем ценности свободного мира российское общество приемлет так себе. А вот желудком, вот, вот, в принципе, вот, вот будем прагматичны, на самом деле. С 1991 -го года начался и вот практически вот завершился процесс интеграции России в мировую экономику. Я не думаю, что ментально большинство россиян, европейцев, живущих в европейской части, готовы ложиться под Китай. И поэтому выбор между китайской провинцией, китайской бензоколонкой и попыткой вернуться в Европу, я думаю, все-таки дает шансы тем, кто, кто сможет гарантировать снятие санкций. А так это большинство населения России, между прочим, так на всякий случай. За Уралом живет процентов 80 населения России. Поэтому мы же говорим про население. Вот. А, а, все-таки, если, если, если мы говорим про а, там, волю общества, то большинство из них живет в этих городах. Ну, поэтому. А, сегодня же проблема как бы, отсутствия массового протеста связана с тем, что в Москве и в Петербурге количество жертв минимально, то есть а, а, воюющие в Украине, это в основном люди из, из, из, из, из регионов, а, далеких регионов, из глубинки его, депрессивных регионов. А большие города, мне кажется, в общем, сегодня, сегодня занимают такую как бы э, То есть они не, отстранен... раз, не разучатся за время войны и смотреть на Европу? Так они, они продолжают на нее смотреть, на самом деле. Просто они считают, что пока еще что эта война может кончиться для них благоприятно. То есть вот очень важный момент. В российской истории всегда внешнеполитическое поражение вело к переменам. А сознание россиян сегодня, оно, ну, как, как, как я все время привожу параллель, Германия 1944 года, 11 лет гебельской пропаганды они создали в общем-то такой фон в немецком обществе, довольно образованном обществе, надо сказать, который просто эм, заслил сознание людей, и они воевали там до, до мая 1945 -го года, хотя совершенно очевидно было, что все, война безнадежно проиграна, здесь 22 года и не гебельская пропаганда, а гораздо более эффективная. А дальше, а дальше возникает вопрос, как скоро, как, как далеко готов зайти Запад в, в сохранении санкционного режима. Если режим санкционно сохраняется до выдачи военных преступников, тогда возникает ситуация, когда большинство губернаторов российских начнут искать альтернативу. Потому что, да, губернаторы мы знаем, там, расследование Навального товара они воры и жулики, они не военные преступники. И вот теперь вопрос: ну скажем, условно так вот: с кем договариваться, вот, с военными преступниками, которые, которые закрывают все, или, скажем, с условным Ходорковским. Который, ну, хорошо, да, вот, вот мы договорились, вы его тут. Или Абрамович? Не, Абрамович тоже под санкциями. Не... Вопрос, кто снимет санкции? На самом деле, снятие санкций это, это, это, это а, а, вопрос, как вопрос политической власти. Санкции станут для Запада тем самым как бы, вот, золотым ключиком, как бы, вот. он дает шанс в России сформировать новую, новую политическую элиту, тем более что сейчас возникла интересная ситуация, мы не знаем точного количества людей, но скорее всего число уже далеко за миллион ушло, кто уехал из России. Это наиболее продвинутая часть общества. Это люди, добившиеся успеха в бизнесе, IT-менеджерах. Это потенциальный а, вот, как бы вот этот, а, а, резервуар талантов, которые могли бы заменить путинскую коррумпированную элиту. А, кстати, часть вот нашей как бы, вот, ну, активности сегодня во многом связана с тем, что мы пытаемся договориться с европейскими институтами о том, чтобы эти люди а, могли, бы, могли бы, как я говорю, выбрать сторону фронта. То есть, заявив вот все эти вещи, война, преступный, режим легитимный, Крым украинский, как бы подписав публичную декларацию, могли получить право на интеграцию в свободный мир. И, соответственно, создать, создать вот то, что я называю так полушутливо, нашу Южную Корею. Вот такую виртуальную Южную Корею, которая может дать вот тот самый а, пул, а, ну как бы вот этот а, резервуар а, а, а, талантов для того, чтобы в момент, когда такая историческая возможность представится, а, был шанс заменить... Десятки тысяч, десятки тысяч, коррумпированных путинских чиновников новыми, новыми людьми. опять, это все в какой-то мере такой идеалистический план, но тем не менее на мой взгляд возможности договоренности с, договориться с, с разными региональными элитами российскими, которые вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы, чтобы а, а, расплачиваться собственными интересами за путинскую войну. А, мне кажется, этот шанс достаточно реальный. И... Но это на самом деле не вопрос возможно, это необходимо для возвращения в цивилизованный мир, необходимо... То есть это Путь. может быть еще одним из условий. Тем, ну, это на самом будет. деле, ну, это, это, это, это во многом символическое условие, но это на самом деле часть этого процесса процесса возвращения в цивилизованный мир, потому что преступления совершаются, как мы сейчас разговариваем, и, скорее всего, они продолжаются все совершаться. И совершенно очевидно, что эти преступления совершают конкретные люди. В принципе, да, понятно, они отравлены пропагандой, да, понятно, что ответственность несет в первую очередь Путин, пропагандисты, его начальники. И тем не менее, для меня. Никогда вопроса этого не было. Есть понятие коллективной ответственности. Оно отличается от индивидуальной вины, на самом деле. Вот. Но понятие коллективной ответственности существует. И я, хотя, пожалуй, мой, моя, моя персональная кредитная история борьбы с Путиным, там, она больше 20 лет уже. Но, тем не менее, я понимаю, что как любой гражданин России, как бы, я несу тоже, тоже ту, ту часть ответственности за то, что мы не смогли предотвратить сползание России к этому кошмару. И, соответственно, допустили то, что сегодня под, под российским знамем, от которого, мы, как вы знаете, хотим отказаться, вот, отворятся жуткие преступления.